вам нужно досмотреть данное видео до конца. Прожать лайк, подписаться, оставить развернутый комментарий к данному видео и подписаться на ссылки закрепленные в комментариях. Желаю всем удачи, видео делал в 4 утра поэтому голос не мой, когда ты его смотришь я сплю. you <laughs> I think...